Итак, есть несколько вариантов для создания вашего сайта, в зависимости, конечно, от вашей задачи, от ваших возможностей и от ваших умений. Вариант первый, самый, скажем так, замороченный, это делать э, самому, писать код самому, писать код самому. Сейчас покажу, как это выглядит на деле. Многие из вас будут шокированы. Ну, вот, например, код э, сайта Coffee Панды выглядит примерно вот так, ну, не считая вот этой моей страшной семерочки, которые ну вот, например, код сайта Кофе Спанды выглядит вот так. Здесь у нас тайтл классический, да, вот у нас наш хэд, вот боди. А, собственно, прописано тоже должно быть на сайте, картинки, ссылки, а, видеоролики вставлены вот здесь. Вот они, МБТК ютубовские. Вот. В общем, на мой вкус ничего сложного. Но, как вы понимаете, в этом нужно разбираться. Стоит ли всем из вас в этом разбираться? Не думаю. Потому что эта ниша такая довольно, во-первых, конкурентная, сайты делает уже много кто, а во-вторых, ну, банально, не, не стоит иногда тратить время на то, чтобы что-то изучать, если вы уже что-то делаете хорошо. Тем не менее, если вам интересно создание сайтов, то в целом мы можем об этом поговорить. Примерно вот так это все смотрится. Видео здесь с YouTube я просто удалил, поэтому его нет. Ну и вот, собственно, вот те ролики embed да, про которые мы говорили. Это не самый крутой сайт, как вы понимаете. Это вообще одностраничник, причем сделанный на коленке за а, буквально там часик. Ну, Этот сайт, знаете, из тех сайтов, которые я люблю. То есть это сайты, которые делаются быстро, но решают определенную задачу. Здесь он свои задачи решил, кофе было продано, то есть все хорошо. Это что касается создания сайтов самостоятельно, то есть самостоятельное написание кода. Какие варианты у нас есть еще? Мы сейчас на одном из самых популярных сайтов, где есть шаблоны. Можно выбрать подходящий дизайн и, например, сайт переделать. Но давайте я какой-то простой пример приведу. Какой-то простейший такой. Вот мы можем, например, взять вот эту замечательную семейку, да, поменять их на роботов-мутантов-убийц. Вот. Ну и, допустим, давайте посмотрим демо вообще, что это за такая... Мы можем поменять здесь картинки, остальное, например, оставить. Ну и, соответственно, это уже будет наш сайт. Ну, просто купив шаблон. Вот, на шаблоне сайт делать проще, потому что не нужно все прописывать самому. То есть, ну, это ускоряет ваше время. То есть, многие вещи